Однажды песчинка, лежа на дне Тихого океана, подумала, хватит, довольно же мне присмыкаться в чертогах ада. Я хочу быть повыше. Я достойна того, чтобы следить всему сущему светом. И в порыве одна, трава в естество, полетела к пестрым кометам, все выше и выше к звездам. Все дальше и дальше в космос. Она летела все выше, выше комет, И дальше Альфа Центавра, и она стала черной, Темнее, чем цвет коренного свирепого мавра. Но ей это было уже все равно, ведь, почувствовав привкус полета, Как от земли она далеко не отдавала отчета. Все выше и выше к звездам, все дальше и дальше в космос. Но, увы, даже космос имеет предел. Кроме Бога, все в мире гранично. И песчинка-звезда осталась неудел, Хоть полет провела на отлично. Вписалась с размаху в ночной потолок. Слишком твердая оказалась преграда, И законов Вселенной, не усвоив урок, Стремительно начала. Падать, все ниже и ниже на землю Все глубже и глубже В бездну Она падала быстро Быстрее, чем свет проникает из осени в лето И она накалилась Ярче многих комет Она сделалась одномоментно Она шлепнулась в воду И океан Охладил моментально беглянку Ярко-красный цвет комедных румян Смыл с нее без остатка. Все ниже и ниже на землю, Все глубже и глубже В бездну. И она Осталась черной золой В водах Тихого океана, Ярче прочих, Вернувшись домой, но по финалу С ними на равных. А люди В восторге смотрели наверх, Загадывая желание. Хотя бы на миг оторваться от всех, Получив звездное признание. Все выше и выше звездам, Все дальше и дальше в космос.